Меня должны ждать все, мы договорились уже со всеми. Поднимаемся вверх, вверх в моей комнате должен быть сбор. О, привет. Ой, привет. Так, все как на. Мне кажется, ли кого-то нет. А, да, какого-то. Так где Пегас? Пегас это да. Так. Вот он, Пегас сюда. Сюда подошел. Не а, нет, нет все, все, сейчас всем. Так, вы помните наш план. Так, появляется мы... Так, ты идешь на крышу с Афиной вместе. Посидан, на крышу вон того дома. Стой, куда пошли, я еще ничего не объяснил. Вот ты идешь на больницу. Ну, летишь. Ты стоишь у меня на крыше. Клевер. На подстраховке, если что, если, если, если там он как-то тебя свяжет, чтобы, ну, да. Так, мой талисманик ко мне. Обесетворение. Да, вот этот, вот этот. сас там шуршит что-то у тебя там. Что? Да, мне без разницы. Давно не пользовался этим талисманом. Ой, как-то неудобно. Защита. Так, я а, стою, пожалуй, если я что, на перемотке. Когда приходит Аид, я с ним буду разговаривать. А потому что я... То, что я, да, я, счастливый. потому что, как самый опасный из всех вас здесь, могу в любое время перемотать <кх> и сломать весь мир, Ладно. Он тоже может перемотать. У него у нем... А, он тоже может, да, да тоже но у него опасно, мне кажется. Да, да, мы не очень опасны, потому что у меня все силы. Да. И... Я, да. я и то, что я, я тоже могу. могу, если что. Вдруг ну да, работает. ты можешь создать. Но мы используем старый метод. Да. Хотя нет, он же умеет приматывать время. Зачем мне это? Дай мне лучше банк. если что-то ну я да, смогу вот исправить. Именно. У меня так есть все ко мне чудес. Так, морковки мне дай. Я тебе что, тут какая-то сумка? Вот, я знаю, что тебе Я Тебя, не спрашивал. Во. Итак, я его отвлекаю. Дальше я говорю слово секретное. Сейчас я придумаю. А, Тромбус вот, да. И этот болбез использует вояж, чтобы это было все быстро, пока ты там дед старый сосредоточился. Он такой вояж. Если вдруг у него не получится, ты тоже используешь вояж. Его быстро переносит в этот Египет, там. Мы его... А? Мы быстренько въебем. Да, мы его парализовываем. Ты свои силой парализуешь его, или ты можешь создать? Хорошо. Давай ты... А -а -а. Мне кажется, у тебя быстрее... У тебя тут что, да, в руках сила Парализовываешь его? У меня есть клинок. Mm -hmm. Я его клинком... Ты чирик чирик чирик Да-да-да. И все. мы вырываем сердце, он оказывается у тебя, а ты как поддержка. Так, все, все по местам. Если что-то пойдет не так, а то давай. я назад. Давай-давай-давай, побежали. На мне, а Пока, ш... Так, а я... Да, мы же длинный инвестор за давай. А, никто нас не а я пока его... Пусть ай привет! иду! Ай иду! Пусть на тихо упал Так я его вижу. Тихо. Ой, привет! Да ничего. Пойдем. Мы тут решили сдаться. Мы решили сдаться. Блин, какое там секретное слово? Так. Это... Какое у тебя там секретное слово? Трум, трум. Трум-трум. Бояж используй веном. На всякий случай. Ой, нифига я уж подкинула. Что там как перышко спускается под веномом? Такс. Предлагаю погодите, мне кажется, у него это голова соскальзывает. Стойте, три ноковые нельзя пока что. Нужно убедиться, что под веномом. No, я буду no. задерживать его. Ой, no, ты мне это решишь доверить. Да, вытаскиваем да, там сердце. Фу. No. Я на это его не смотрю. Давайте я еще раз его парализую. Да. Я на это не смотрю, фу. Да ч он прыгает, да. еще? Сейчас что? я его еще раз парализую. Защита. Давайте там быстрее. Его меч, похоже, отталкивает. Давайте соберем... Если он подвинем, давайте соберем его меч. Да. У него сердце уже валится. Видите, сердце с Давайте да. его меч соберем. Я он сейчас, Быстрее, раз, Да, он у него... я не могу и ударить. Да, короче, он прыгает. Он, ой, он, у него уже сердце вот падает. По Все, пора прощаться с тобой. Пора... сердце упало. Пора, пора прощаться с тобой. Прощай. Слушай, тут сердце упало. Где? мне. Но вон тут она он испелилась. Она должна убыть у. Одну вес зади. Я же, ты же сама дам ну, как, и сам отдам талисмана. Ну, короче, его отправили куда надо, да. А, его и Ты его запечатал он... свой меч? Ты его запечатал свой меч? А. Да. Покажи, покажи. Что у тебя там? А сердце так, его где? А, э, Оно э, запечатано, да, запечатано мечем. У тебя все время было супе, вот это красная штука с пятнышками уже была, да? а я а и... Но... а, он уничтожит оружие, мало не ли что да. пускай лучше его душа будет запечатана. Так он еще не запечатал, наверное. Он не успел бы. <пишут> да Пошел... сюда, иди, Ты тупица. Сердце-то здесь у тебя. Давай сюда какой черт, как и самый он. Как... Давай Что? Клинок. клинок. Клинок. Что у меня? Так, клинок клинок. давай. И Ты не смей его убивать. Вдруг его душа вырвется. Его нужно из сердца запечатать меч. Меньше меньше. Запечатать да. его сердце. Не вырвется. Если оно вырвется, и ты уничтожишь, то он может воскресить свою душу. А если его сердце будет запечатано, то он не сможет никуда вырваться. Ладно, так, на. Спасибо, Ты сильный. А не. Да. Я лучше это сделаю я. Нет, я же можешь с... запечатать. А, нет, я сейчас из тебя все лицо еще душа или. Ты... А он одноразовый? Он сейчас не работает. Давай. Он не работает все. Подожди, у меня он есть. Сломан. У меня еще один есть. Ты его Не запечатывать. Что? Не запечатывать точно. Да. запечатывай точно. Запечатывай. Все. Запечатал все молодец Этот слушай, чтобы нам все починить, мне кажется, ты должен заглянуть и посмотреть. У тебя никогда не оставалось такого блока. вот это. Нет, нет, нет. Стой, пока рано. сейчас я поем дайте. Только не поставь, отдай. Ты мне подавать. Ему отдай. Ба... Так, все, пока. А это не исправится справ... он... то, что вот это его душа запечатала там сейчас? Его не душа не воскреснет, воскреснет, кстати, от этого. В да, общем, если так, ну, тогда что делать теперь? Всё. Не используй чудесный мистер Бога. А, а а м... Я вижу это Но не. Футбогов. Я вижу это не конец. А, выберется? А я говорил, нужно душу, душу было нужно было сердце убивать. Это я говорил. Да, тихо. Я говорил, запечатывать. Я говорил, распечатать. Сейчас запечат... вот, запечатал он. я все равно вижу, да. то, что он выберется. Это не его душа Вольно. была, может быть? Так мы зачем это все то оделись? И все равно он выберется. И... Так мы ну, откуда Ты, знали? Ты дура, беги на Олимп. Завезелся, беги на Олимп. Идите захватывайте Олимп. Да, быстрее Олимпите, захватывайте. А ты да, возвращай всех. Ну привет, дорогой э, э, вот этот Так, э, а мы ряду, возвращаемся. Мост? Перенеси ну, да, меня. Ваяж. Так, радужный мост, вот он так. Включи олимпа. Чё, вояж, ты перенеси меня в город. А, да, давайте я использую вояж. Ну ладно. Людишки, людишки. Я использую Ваяж. Прыгай быстрее, вояж. Неужели? Ты, тук, так, все, мне понадобится пить. Да, э, э, вот бери ключ и замочек. Рар, клиф, разъединитесь. Радука, Вот радука даже полилась. Все, вроде бы да. да. Там вот это, там вот это радуга да. полилась. Все хорошо. Изгоняюсь его клевера. О, mm -hmm. это еще не конец. Да. А... Он придет. А ты не помнишь, где мое село лежит? Я тебе не говорю США, а вот люди. Нет, не помню. Короче, Ой, ну, а освобож... ну заиграл новыми красками. Это во-первых. Во-вторых, он сейчас под Олимп находится под влиянием вот этого Посейдона. А подземное царство? Аземное царство тоже освобождено. Ну. Как Аид, если Аида прибили? А кто, значит, владеет? Значит, найдется новый бог. Пока есть ещё никто. давайте а, меня сделаем. Нет. Не-не-не-не. не Нет. Это большая отсветка. Теперь там до да, да. вочернки чёмной сей у тебя все селится и сдохнешь. Да. От Ой, перегрузки. Так, <свечка> все. Это вот. назлость. Это Дя... от перегрузки сдохнешь. Всё, теперь Я думал, тебе уже Так, ты иди восстанавливай свой. Воскрешай там всех. И там мы дело воскрешаем, мы других тоже своих будем воскрешать. Да, будем воскрешать. И, и всем расскажем, mm -hmm. чтобы они не, подна, на, не нападали в вас. Пойдем, спасибо меня, потому что я потом тебя принимаю. Адриан, Создатель... не меня. Я, я ему в твоя... дверь открою. Я пятиюродный дядя твой. Угу. Создатель талисманов. Это я, Олег. Ты что, не успел? Ты что? Как ты в этом теле? Ну, я, так я все время поменял свои тела. Я же тебя спросил, где мое тело? Я... Не я... Помню. я спрашивал, когда я тебе сюда вернул. Я не вот. помню. я мое тело украли. Иди в суд, Кто? подай! Я не знаю. Типа, моего тела просто не было. Вот я прихожу туда, чтобы вернуться наконец-таки в свое тело. А его там нет. И я такой. И мне придется быть в этом теле. Оно все чешется на нем блохи, понимаешь? Ши. Он не моется годами, похоже. Иди помойся. Я не хочу, мне страшно. Так, мойся, иди. Души... Трусы только не снимай. Ты Вдруг у меня там... <и> <м>. <и> Хуже, чем в джунглях. <и> иди. <и> Чё ты угораешься, сиди отсюда. <и> я плачу. Ты пойдешь на меня отсюда? Police. Да. Police. Хочешь, я тебе джокера сделаю? это короче берешь за одежду и ее полностью давай нет я забрался вы видите меня век я теле забрался когда я захватываю их тело я придумал я вселю твое тело потом как мэр найду свое тело все а блин кстати на палки вот мне достали они откуда у тебя палки не знаю, просто палка. В зубах поковырял их, а все сломались, зубах поковырял. А, -а, а ты знаешь, да? А, Ой. ты же был с нами. Да ты что, гений? Да ты гений, иди отсюда, иди помойся. Ты Смей меня выпускай. Так, погоди, ты мне поможешь, ты подашь в суд Калисе Туровой? Туровой, Туровой, чтобы она просто начала искать мое тело. Иди отсюда. Суд привела. Так, иди помойся. Приди с чистой жопой, давай. Хорошо, все. Иди помойся и прийди ко мне, надоел. Так, так всё. Поговорили и хватит. Секретное было. Адриан, привет. Бейтесь об воздухе. И Я пойду в мэрию. Адриан, Они похожи. А Они а похожи а? травку курят. У кого молоко есть? Помогите. Ну, дай им попить молока. Да, Нормального, да. непросроченного. Держи. Воздух. Все, болеть Иди, валитель. Алитай, в арабскую ночь ты. Все, я перепила, стала, всем помогла, и все, стала довольна. Алита, Аид. Конефикает. Ой, бог Бомж бомжством Аадки Аид. Аид? И наглая культиматка. Ты мое тело захватила, дура. Ой, Аид. Аид, а ты что здесь? Я вроде откидаю а шли. Иди, Шина. Иди, а иди туда. Зываем бабушку и травку А давайте Вопрошу. я еду. Вопрошу. Вопрошу.